А сейчас я предлагаю для тех, кто хочет познакомиться с методом «Денежная карта Таро», пощупать, так сказать, убедиться в том, насколько это работает. Мы с вами сейчас рассчитаем аркан, аркан, который считается источником проблем с деньгами. Вам понадобится листик и ручка, естественно, для того чтобы вы посчитали хотя расчет не сложный что мне нравится 2 все расчеты они максимально простые сложностей нет ну кроме когда мы там карму рассчитываем да? там нужно немножечко постараться попыхтеть попотеть и в то же время все равно расчеты остаются достаточно простыми мы сейчас с вами рассчитаем аркан источник проблем с деньгами это, в принципе, уже первый ключик к пониманию своей проблемы, с финансами он не является окончательным, потому что у нас будет три аркана, которые связаны с проблемной ситуацией да, в денежной карте таро. Но уже сегодня я больше чем уверена, что если вы рассчитаете вот этот свой аркан и прослушайте внимательно и примите, да я вас настраиваю уже 40 минут, примите вот эту информацию, которую я вам дам, для вас, для многих могут открыться глаза на самом деле на свои проблемы с деньгами давайте рассчитаем аркан источник проблем с деньгами на самом деле рассчитывается он очень просто вам нужно всего лишь день вашего рождения взять мы не берем месяц мы не берем год, не так как мы рассчитывали стратегию да? здесь нам нужен именно день рождения если вы родились до 22 числа включительно это и есть ваш аркан, источник проблем с деньгами. Если вы родились после 22 числа, 23, 24 и так далее, то вам необходимо от вашего числа рождения отнять 22. Такое правило расчета второй нумерологии мы всегда оперируем числом 22. Это количество старших арканов. Для того, чтобы понимать свой аркан, он должен быть соответствовать либо одному из 22 двух арканов либо если ваше число рождения выше то вы должны отнять от него а, 22 вот этот наш аркан источник проблем с деньгами на самом деле является важным показателем в денежной карте таро потому что он помогает выявить помимо урока и испытания до да, которые мы имеем помимо ключа, который дает нам ключ к исправлению ситуации, он дает нам понимание в чем, собственно говоря, источник проблем с финансами, с деньгами, причем он с нами с самого нашего рождения. Потому что этот же аркан источник проблем с деньгами, он с другой стороны обозначает таланты, способности и потенциал, с другой стороны он может являться источником проблем с деньгами. И это очень интересно. Как только источник прорабатывается, раскрываются таланты и способности, да? такой вот двуликий аркан. На самом деле очень открывающий. Вот, э, исходя из моих исследований, которые я провела за последние да, полгода, более тщательно полгода, потому что раньше не так сильно углублялась э, вопрос денежной карты Таро, могу сказать, что ну стопроцентное попадание. Давайте посмотрим, как это у нас сегодня отобразится. Итак, начнем мы с мага, с единички вашим источником а, проблем с деньгами может быть первое. по значимости да, говорю то что вы не можете брать адекватные деньги за свою работу и или заявлять то что она действительно стоит на самом деле а, когда вы ее делаете то есть недополучение. Второе, вы пытаетесь заработать тем, что не ваше, тем, что у вас получается плохо, потому что так получилось, или вас э, взяли на работу, или вас убедили, что это ваше, или вы посчитали, что у вас нет другого выбора, и пытаетесь заработать тем, что не очень хорошо умеете или не любите. Здесь ваших два основных источника проблем с деньгами третий четвертый это вариации которые могут быть не у всех но это попытки хитрить и скажем так манипулировать другими для получения своей выгоды которая на самом деле оборачивается для вас источником проблем с деньгами или жизнь за чужой счет это вообще не про мага это вообще не про вас не про вас. Вы не можете. Это не ваше. Если вы будете это делать, вы будете только терять деньги. Двоечка жрица жрица она не умеет вести учет своим финансам не умеет она не понимает куда потратились деньги куда они ушли куда денежки уплыли либо жрица не использует свои ресурсы в полной мере как будто бы боится вот жрица боится использовать все что что знает и умеет на самом деле до конца на полную из-за этого собственно говоря, и проблемы с финансами они готовы прийти, но из-за того что их не востребуют, на уровне действий. Они не приходят. И третий вариант ⁇ это позиция жертвы. Для жрицы случается часто жалобы на себя, на других, нежелание взять ответственность на себя. И в этом, собственно говоря, источник проблем для жрицы, потому что жрица отвечает за себя и даже за других, тем, кто к ней приходит. Когда она не хочет взять ответственность, деньги не хотят брать ее. Все очень просто. Здесь, в этом аркане. Вот жрица рассказала теперь императрица да? императрица источником проблем могут быть излишества излишества во всем в шопинге да там шмотки какие-то покупки ненужные удовольствие там массажи маникюры с перебором я не говорю что женщина не должна этого делать но с перебором да. и может быть императрица на самом деле у мужчины здесь тоже могут быть лишние траты например покупка брендовых вещей чтобы что-то показать то есть императрица может тратить большие деньги на предметы роскоши на бренды для того чтобы удивить других и на самом деле это будет источником возникновения проблем проблем с деньгами то есть транжирство да? и деньги уходят на то чтобы пускать пыль другим в глаза это источник проблем для императрицы вот и если не проявляетесь по этому сценарию значит но ну, нет Хотя муж три но не так, я бы все-таки посмотрела на излишество. Если у мужа все хорошо с деньгами, значит не работает эта проблема. Но если есть затыки, я бы посмотрела по императрице на излишество. Да? Ну, потому что, вы знаете, я императрица по аркану источник проблем это таланты и способности да у меня тройка а, день рождения я тоже когда изучала второй я думала да ну я мне вообще бренды пофиг честно говоря я мне если нравится вещь я ее покупаю да? если мне там э -э что-то не нравится неважно кто что об этом думает и ну я этого не буду покупать но потом попыталась пойти глубже вот то о чем я вам говорила ребята пойдите глубже если у меня излишества могу сказать что есть честно есть у меня например куплено тренингов тренингов и курсов больше чем на 30 тысяч долларов за последние пять лет все ли я их успела переварить изучить прослушать проработать нет но вот моя императрица таким образом проявляется другой пример вам приведу когда я кого-то приглашаю в гости например мне надо наготовить так чтобы просто могли потом неделю есть понимаете я не чувствую вот есть вот это излишество это желание удивить накормить я не знаю там показать это проигрывается ребята если честно говорить да? могли бы наесться количеством в 10 раз меньше Но вот это вот аркан он проигрывается таким образом у меня поэтому попробуйте посмотреть в разных сферах по себе. Я на себе даю вам пример, как проигрывается этот аркан. Да, попробуйте все так э, посмотреть арканы. Потому что реально есть здесь источники проблем, и все равно указывает нам на то, что можно подкорректировать для улучшения финансовой ситуации. Ну вот, поехали дальше четверка император какие проблемы у императора первое не умение отдыхать из-за того что император не умеет отдыхать он начинает быть злым раздражительным вредным а все эти эмоции перекрывают денежный поток конечно же но на самом деле это скупердяйство у императоров это есть и это агрессивное общение при взаимодействии с другими людьми это упрямство это деспотичность это невозможность понять точку зрения другого человека все эти с какой стороны не посмотри это все не денежные энергии и если они включаются они просто перекрывают источник доходов естественно вызывают проблемы с финансами потому что такая модель поведения скажем так такие энергии они блокируют денежный поток вот. но прежде всего если а, император а, я на первое место поставила работает и умеет качественно отдохнуть ну, все хорошо а, удовольствие удовлетворение заработал молодец иду на следующий этап если нет умения отдыхать все просто напросто закрывается все блокируется вот папа или иерофант 5 пятерка если у вас вот здесь очень интересно я по нему буквально столько у меня как будто сложились знаете один за одним разные клиентки были и клиент в том числе и вот этот аркан выпадал и что самое интересное озвучивают как будто одни и те же проблемы вот это родственники которым приходится помогать которые неблагодарны которые этого не ценят которые используют манипулируют и так далее вот у папы источник проблем с деньгами на первом месте это помощь родственникам которые ну, не заслуживают этого, да? или э, дает в долг тем кому не нужно давать э, верят естественно это все равно что просто отдать потому что либо потом становится врагом либо потом это даже использует против него либо просто долг не возвращается и отсутствие веры в себя но это второй уровень да у папы это может быть Источник проблем с деньгами. Если у вас пятый аркан, поделитесь сейчас, пожалуйста, мне просто интересно. У меня столько было а, именно конкретно попаданий по пятому аркану а, в контексте родственников, что мне просто стало уже реально ну, на, на каком-то этапе думала, может, это единственный источник проблем с деньгами. Это вот отношения с родственниками. Да? Шестерка, влюбленные, кто-то из вас спрашивал это не только про выбор да. на самом деле источник проблем по шестому аркану это зависимость от других людей и попытки купить любовь купить через то, чтобы услужить, чтобы притвориться, чтобы быть таким или такой, как удобно, как надо. Да, на... Почему? Потому что неуверенность в себе, зажатости, комплексы и постоянные сомнения в своем выборе, в своих решениях. На самом деле, это является основным источником проблем с финансами по аркану 6 влюбленные Так, поехали дальше. Седьмой аркан у кого колесница источником проблем с деньгами будет попытка гнаться за двумя зайцами да? как в этом фильме известном моим любимой комедии да? за двумя зайцами а, обожаю ее Но вот это на самом деле ваш источник проблем с деньгами когда вы пытаетесь две цели достичь одновременно теряете одну и другую нетерпение как следствие ошибочные решения когда не можете подождать пока сложатся обстоятельства или придет ясность и принимаете ложное решение может быть это второй вариант проявления колесницы это на самом деле отсутствие целей как таковых лень и трусость тоже может приводить к проблем, проблемам с деньгами восьмой аркан сила а, очень интересно у аркана сила проблема с деньгами возникает от неверия в себя если вы вдруг при своем аркане сила не верите в себя не считаете что можете много зарабатывать не разрешаете себе внутри сами иметь больше денег у вас не будет несмотря на всю вашу привлекательность харизматичность да, она есть у силы обычно и это очень всегда такие привлекательные люди и, и еще один момент очень важный – это отсутствие контакта с телом по силе тело ваш инструмент ваш помощник ваш лучший друг если у вас нет контакта с телом понимание своего тела любви к телу здесь ваш ваш источник проблем с деньгами вот по отшельнику ну на самом деле отшельник почему-то пытается искать деньги там где их нет и не замечая там где они лежат у него конкретно на виду вот такая вот судьба отшельника по крайней мере по аркану источник проблем с деньгами но также большую роль играет самоограничение тем что человек довольствуется малым экономит на себе и считает что это нормально да, в то же время хочет как бы лучше и больше но не понимает, что вот это его отношение к себе напрямую отражается на тех финансовых результатах которые имеет и неумение коммуницировать потому что отшельники как правило мудрые знают много всего но вот это неумение говорить доносить а, создает проблемы с деньгами вот. угу дальше десятка колесо фортуны кто-то спрашивал да в чем может быть проблема а проблема по десятке может быть в том что вы слишком полагаетесь на волю случая что все само собой случится что все само собой произойдет и вам принесут все и все будет готово либо ожидаете подарков со стороны судьбы либо наоборот испытываете страх перед будущим и вот эти три параметра они на самом деле колесо фортуны блокируют это создает источник проблем с деньгами либо то что вы слишком полагаетесь и ничего не делаете либо потому что испытываете страх перед будущим это блокирует даже приход возможностей я бы сказала не столько денег возможности для вас а через них блокирует и приход денег 11. Правосудие. А где здесь проблемы с деньгами? На самом деле, если вы не понимаете правил игры. А там где вы работаете в той отрасли в которой вы есть в том бизнесе в котором вы проявляетесь вы можете не знать не понимать правил игры и терять деньги либо у вас есть какие-то проблемы с официальными инстанциями и органами они могут быть высосаны из пальца они могут быть придуманы они могут быть глупыми по какой-то ошибке но они блокируют ваш источник получения денег на сейчас либо если вы вдруг со своим арканом правосудие и справедливости решили поиграть в обман в мошенничество да, где-то как-то чуть-чуть приврать что противопоказано при этом аркане приукрасить чего быть не должно на да, и попытки вмешиваться в чужую жизнь устанавливать свои правила для других это может касаться даже ваших детей или родных но не работает это с арканом правосудия это значит что вы сами рубите суп на котором сидите потому что вы перекрываете таким образом свой источник финансов это очень интересно на самом деле такие у меня тоже были консультации очень интересный опыт в этом плане да? 12 повешенный где здесь источник проблем с деньгами если человек ввязался в то дело которое ему не нравится и не приносит денег и остался там остается он уже понимает что это денег не приносит, но продолжает там, да, скажем так, сидеть. Или это какая-то ложная установка. Во что-то поверил про себя, про свой потенциал, про свои способности и понимает уже, что это где-то как-то неправда, но ничего не делает для того, чтобы это изменить. Да? вот по повешенному это стопроцентное прям попадание. Отсюда могут возникать долги, кредиты пустые, взятые вообще непонятно на что, для чего, которые сложно выплачивать и не очень-то и нужно было на самом деле вот жизнь непосредственно отсюда из деревенства да то есть за счет других живет и кажется что ну окей я живу за счет других и нормально но на самом деле вы таким образом блокируете свой источник финансов и если бы вот вы скажем так вышли из этого и начали что-то делать самостоятельно вы конечно бы раскрутили свой поток потому что она ну, повешенный по потенциям своим достаточно ну талантливые люди но иллюзия себе и вот это вот желание сдаться остановиться оно на самом деле создает большие проблемы на да? дальше у кого 13 смерть где здесь источник проблем с деньгами здесь прежде всего занятия нелюбимым делом или если вы вписались в какой-то проект который оказался нежизнеспособным жизнеспособным и вы это понимаете но вы продолжаете там работать все возникли проблемы с деньгами нелюбимое дело, нежизнеспособный проект, и почему-то вы решили, что вы должны продолжать в нем участвовать, да? Или вы боитесь признать, что это ваш проект, он нежизнеспособный, и продолжаете тратить энергию и время неправильно, теряете деньги. Желание уйти от реальности, иллюзии, самообман – это, ну, скажем так, виртуальный мир, сериалы, алкоголь, наркотики. Как только вы уходите от здесь и сейчас по аркану смерти это не неправильно не работает, вам нужно жить по максимуму Включенность в жизни это ваш козырь. Вот. Как только попытки да, какие-то уйти от реальности, сразу идут потери денег. Ну и крупные необдуманные траты тоже бывают. Потратились, и теперь сидите и думаете: блин, а как эти деньги отбить или вернуть и так далее. Вот это по 13, да. 14. Аркан умеренность Как может проигрываться источник проблем с деньгами? Потому что сами не хотят большего. По умеренности это часто бывает. Да? Не хотят большего, хотя могут, либо есть вот эта крайность, да? умеренность. Умеренность есть, или умеренности нет вообще. Либо чрезмерная экономия на всем на себе, либо э -хе все, спускаю все, что есть. Да? и третий вариант это когда пытаетесь свою собственную ценность и значимость повысить за счет того что покупаете других или помогаете другим да? чтобы вот это вот почувствовать и помогаете чаще всего финансами и деньгами что является неверным да и это ваш источник проблем с деньгами 15 дьявол да, это зависимости всегда от чего-то, зависимость от кого-то или от чего-то, может быть, от партнера, может быть, от бизнеса, может, от обязательств, от сделки. Какую вы попали, да, это могут быть долги, которые съедают большую часть доходов, это может быть могут быть непомерные запросы, которые сами себе поставили. Это могут быть неконтролируемые деньги, которые проходят через вас, то есть вы не контролируете свои расходы. Ну, и зависимости в целом, я имею в виду такие вот, да, как игровая, например, зависимость, или вот все, что что касается а, плохих привычек вот это под дьяволу идет да? может быть даже иногда зависимость от отношений причем такая с очень эмоциональными окрасками может тоже быть 16 если у вас а, аркан 16 башня очень интересно что источником проблем с деньгами здесь могут быть ваши родные плохие отношения с родными особенно с родителями если не проработанные отношения с родителями если особенно по роду идут какие-то негативные программы и вы не хотите, да, скажем так, с ними работать, не хотите э, контактировать, осуждаете, не принимаете, это может быть главным источником проблем с деньгами. Либо это притягивание конфликтных ситуаций, Неумение, скажем так, <смех> справиться со своими эмоциями, да? неумение прощать себя и других, и постоянное противоборство этому миру, противостояние везде и всюду, которое на самом деле не всегда э, целесообразно, но оно ведет к финансовым потерям э, для вас. Вот это ваш источник проблем с деньгами. 17. Звезда. У звезды проблемы с деньгами. Почему? Потому что она живет в будущем. У нее вся энергия в будущем, и она упускает из виду настоящее. Она не умеет считать деньги в настоящем. Может быть, чрезмерная критичность к себе, к другим, принципиальность каких-то вопросов. И это все является источником проблем с деньгами у звезды. Вот это прям в точку. Я просчитывала буквально несколько звезд на днях, и это на только точно отражает проблемы с деньгами и есть понимание с чем нужно работать конечно же луна 18 да? луна часто очень неосознанно избавляется от денег да вот какие-то ситуации которые провоцируют какие-то Каким-то образом, да, потерять, влезть в какую-то ситуацию, что нужно будет заплатить, какие-то штрафы, почему-то у Луны это так проигрывается. Луна живет в своем иллюзорном мире, очень часто является жертвой аферистов, мошенников легко обмануть, выманить деньги. Вот. боится денег может быть потому что знает, что легко выманить потерять обмануть да и могут часто играть роль нытика то есть ждать что вот кто-то придет поможет спасет при этом сами не хотят активно включаться в процесс вот. Да, 19 солнца когда является источником проблем с деньгами хотя аркан шикарный да, когда человек не может заявить о своих талантах считает что его должны сами заметить обратить на него на это солнышко внимание чего я буду вот о себе говорить о себе заявлять да? из-за чего из-за страха собственной некомпетентности что может чего-то не знать, чего-то не умеете не дай бог другие это увидят и заметят и на самом это является источником проблем э, с деньгами для солнца до да. 20 суд э, проблемы могут быть э, из-за того что не сразу пытается решить проблему да, когда бы это пошло дешевле а потом приходится платить на самом деле больше как бы откладывает да, откладывает решение на потом и потом э, в конечном итоге вынужден заплатить больше за свое вот это вот нежелание принимать решение. Да? Или не может адаптироваться под сложившиеся ситуации, приспособиться к новым условиям, из-за этого теряет деньги, не может как бы перестроиться. По суду это так работает. Мир, 21 аркан, это либо не тот уровень общения, не тот социальный слой, либо предлагаете не то и не тем. Да? То есть вам нужно пересмотреть, если у вас мир 21 аркан да, в, вот, в источнике проблем с деньгами, посмотрите, что вы предлагаете, кому вы предлагаете, в каком слое вы вращаетесь. Может быть, то, что у вас есть, и то, что вы хотите дать, можете дать вообще не для тех. Да, кому вы пытаетесь это дать? Потому что это в первую очередь является вашим источником проблем с деньгами, либо не нашли своего места и, знаете, как это называется, перемудрила, слишком уж мудрствуете и вас не понимают. Ваша аудитория, ваши клиенты, ваши потребители не понимают вас и вам нужно перейти либо на более простой язык либо поменять аудиторию очень интересно по э -э, аркану мир ну и наконец-то аркан наш дорогой дурак шут э -э, которого я на самом деле очень люблю но источником проблему шута может быть э -э, транжирство на фоне неудовлетворения элементарных потребностей. Может быть, что деньги не, не стоят во главе угла, вообще не имеют важного значения, не считаются человеком как таковые, вот когда деньги-деньги. Либо желание бессознательно использ... избавиться от денег, там, проиграть их или э, разрешить, чтобы украли, или просто кому-то отдать. По шуту это может быть, это может проигрываться. Вот. вот такие вот ребята для вас ключи источники проблем с деньгами